Алина Уколова. Помните, на той неделе я ее уже упоминала в разборе продюсеров. Так вот, Алина – это живое доказательство моей гипотезы о том, что утверждение, мол, в Инстаграм приходит только развлекаться, безвозвратно устарело. Кажется, что тут больше профессионального, но, по моему мнению, между личным и профессиональным в этом случае разбора индивидуального бренда стоит знак «равно». Для большего погружения необходимо хотя бы коротко сказать и о супруге. Справка. Михаил Уколов, предприниматель. С нуля построил интернет-магазин электроники Utenet.ru, который в 2013 году продавал на 15 миллиардов рублей в год, а совокупный оборот за всю историю превысил 50 миллиардов рублей. Сделал первое IPO интернет-магазина в России, создал Мегаплан, ныне одну из ведущих CRM-систем в стране, которой продали 1С за сумму с 8 нулями. А также о нем писал Форбс и не только. Кто-то закричит, что она жена миллионера и их история знакомства скопипащена в произведении 50 оттенков серого, если вы понимаете о чем я. Кто не в курсе, она журналистка, нехотя и случайно пошла брать интервью у перспективного парня, безумно любящего математику. А теперь у них дом, трое детей, бизнес, в том числе образовательный. Но это все же приправа. В первую очередь Алина побуждает думать, рассуждать, считать и включать логику. Даже по отношению к собственному телу Алина постоянно занимается спортом кстати она закончила журфак мгу и защитила диссертацию по специальности экономическая журналистика на минуточку кандидат наук Ее статьи были не про желтуху а про все тот же бизнес и цифры в рбк мое почтение за этот достойный выбор для меня и аудитории в первую очередь про факты цифры без воды и по моему мнению она самый адекватный блогер и мой любимый. Еще одно подтверждение личной адекватности – это работа. Именно работа, а не отписка на отвали с единичным возражением по ее курсу. Среди десятков отзывов этот был первый негативный. Алина вежливо поблагодарила и попросила рассказать, в чем дело. Выяснилось, что курс оказался не таким веселым и легким, как рубрики в Инстаграм, а сложным и перегруженным информационно. Алина изучила информацию о клиенте вместе с Михаилом, проанализировали и посчитали, в какую нишу ученику расширяться. У него, кстати, собственный бизнес. Далее Алина сориентировала, в каком направлении двигаться студенту курса. Именно в его случае он поблагодарил и пошел смотреть курс и внедрять с новыми силами. Ситуация возникла от того, что все-таки читал Уколовых не про мотивационную мотивацию и успешный успех, а просчитать, считать, анализировать, применять. Кстати, предприимчивые подписчики часто так делают даже на основании бесплатного контента в аккаунте Алины Тейлинг. Ведь Алина не жадничает и часто выдает что-то вкусненькое, что можно применить здесь и сейчас. Причем это направлено не на единицы гигантских мировых корпораций, а чаще на среднестатистический малый и средний бизнес, например, кофейню или салон цветов, по которым, кстати, Алина совместно с людьми соответствующих сфер выпустила вебинары, ставшими бестселлерами. И нет, там не про просто бери и делай, а про приход, расход, остаток в цифрах и, по сути, все нюансы и подводные камни реального бизнеса. Эти продукты стали бестселлерами. После этого многие стали владельцами заведений с запахом капучино на кокосовом. Не могу не отметить, что Алина нескольким людям была готова дать посмотреть их бесплатно, так как они просили пойти на встречу. но люди в итоге платили позже. Вот и правда, какой блогер, такие подписчики трудолюбивые, талантливые и совестливые. Даже фраза-идентификатор описывает все реалии современного бизнеса. Чтобы зарабатывать. Надо тратить. Кстати, как продавать дорого, тоже рассказывает. Что здесь читаю я? Клиент пишет, мне не хватает ценности за эту цену. Объясните мне, почему какая высокая цена, почему я должен платить дороже. На самом деле, возражение мне дорого, отрабатывается так же, как любое другое. Вам надо просто объяснить, какую конкретно ценность несет в себе товар за эти деньги. Еще из приправы замечу одну из культовых девочковых вещей – маникюр. Тут тоже есть своя особенность. Алина фанат гигиены. Мне кажется, это именно от нее инстаграм узнал и услышал о пилочном маникюре с одной расходниками. На мой взгляд, эта мелочь очень характеризует личность, причем по отношению ко всем направлениям в жизни. Дети – предприниматели с пеленок. Чего только стоит рубрика Никита Теллинг или стаканчик кофе за пару тысяч рублей у Афины. Но ну, опять а Петя просто повышает охват и периодически забывая белье. Закасавица, умница, стройная, детей полон и счастлива. Когда я думала об этом разборе, хотела сказать, что этому личному бренду не хватает недостатка марионетки. Но тут случилась ситуация с вакциной от короны, и казалось бы, чего страшного, да и фамилия обязывает. Все же есть темы, из которых любители всегда высосут скандал из пальца, антипрививичники с форума всегда готовы высказать свое дивано-экспертное мнение. Социальными доказательствами. Нет, это не про... А про отношение к себе, уровнем жизни. Например, купить удобную подушку в поездке всего на одну ночь или купальник по цене пуховика. Потому что нужно здесь и сейчас.